Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы продолжаем разговор с главным конструктором управления подвижного состава Андреем Дмитриевичем Зайцевым. Дальше хочется рассказать, прежде всего, про UniBike, наш самый популярный экспонат. В двух словах, это легкое транспортное средство индивидуального, скажем так, мало вместимости, возможно, индивидуального применения. На первых порах планируется использование его в закрытых зонах, рекреационных зонах, зонах отдыха, кампусах университета, например, то есть на каких-то локальных площадках небольшого размера. Хотя в будущем при развитии транспортной структуры Skyway он может э, использоваться и как э, транспортное средство городское, просто малой вместимости. Причем э, стоит сказать, что все наши трассы городская, легкая, предназначенные для ЮНИБУСа, они все универсальны в том плане, что любое транспортное средство, ну, за исключением высокоскоростных. Мы говорим о системе SkyWay? Системе SkyWay, конечно. Они могут использовать транспортную структуру соседней... Ну, скажем, грузовую транспортную структуру для перевозки пассажиров, в том числе, и наоборот. То есть транспортная структура универсальна? Универсальна, да. Э -э обратно к мини легкая то есть это 650 кг полной массы, либо для двух человек с установкой велогенераторов, позволяющих вырабатывать электроэнергию и компенсировать расход батарей, то есть возвращать электроэнергию в бортовую систему, э что дает человеку помимо занятия фитнесом во время движения, экономии времени, скажем, вечером, дает еще и экономию его кошельку. То есть энергию, которую он выработал и отдал обратно в батарею, будет, стоимость этой энергии будет ему компенсирована по итогам поездки. Либо, если велогенератор не устанавливать, в этом же транспортном средстве может ехать три человека, то есть три пассажирских места. По характеристикам юнибайка, малый вес – Отличная аэродинамика, к слову сказать, это коэффициент CX 0,07 для этого транспортного средства. Стальное колесо, все это позволяет минимизировать затраты энергии на движение небайка. и, ну, например, при движении со скоростью 100 км в час унибайку нужно 2 киловатта энергии электрической для движения. Весьма. если в других цифрах например при что более понятно было не столь посвященным скорости в 150 км в час он будет расходовать электроэнергии пересчитанные на расход топлива условного топлива 2,2 литра условного топлива на 100 километров пути это действительно достижение ну, сравнить это хотя бы пассажировместимости ну, с мотоциклом, где тоже два человека, которые на этой же скорости расходуют ну, современный мотоцикл на ну, минимум 6 литров того же топлива. И это ж только начало. Мы же будем развивать и продвигать эту технологию? Естественно. Э -э -э или, например, если сравнить... Ну, здесь уже стоит вернуться к юнибусу, и, делался такой сравнительный анализ с нашими инженерами, результат выложен на сайте, можно всегда его почитать. Было сравнение Юнибуса с, ну хотел сравнить с чем-то актуальным, популярным, с Теслой. Да. Так я просто напомню цифры, что понятно, что Тесла это легковой автомобиль, там четыре человека, у нас 14 человек – это маленький автобус, поэтому, чтобы результаты были честными, мы привели показатели либо к юнибусу Тесла, либо юнибуса к Тесле, и даже в этом режиме, с учетом стального колеса вместо резиновой шины, с учетом коэффициента лобового сопротивления, то есть аэродинамики, мы получаем эффективный результат. 6,5 раз более эффективно. А если считать в чистом виде, без пересчета, то есть уже учитывая, что мы везем пассажиров 14 человек из 4, мы получаем почти в 17 раз экономика. 17, да, с какой-то другой. 17,8. 17 раз более эффективно. За счет чего это достигается еще раз? Аэродинамика, отсутствие экрана, и, собственно, наш движитель, наше колесо, которое в двух словах стоит тоже показать. То есть на этом стенде у нас мотор-колесо, снятое э, с винибайка с целью того, чтобы его продемонстрировать. Ну, лазить было бы не очень удобно на верхней винибайка, мы его выставили на стенд. Это стальное колесо, как видите, небольшого диаметра. Это синхронный мотор постоянного тока, то есть на постоянных магнитах. И легкая тормозная система, заимствованная у стандартного серийного мотоцикла, тормозной диск, суппорт гидравлический. Но он вентилируемый, я вижу, все качественно, позволяет тормозить явно с очень больших скоростей. Мы со скоростью 150 км в час обеспечиваем необходимое нам замедление. Причем обеспечиваем его, в принципе, электродинамическим торможением. То есть рекуперируя энергию, давая обратно ее в бортовую сеть транспортного средства. что И... как КЕРС, который когда-то существовал в формуле <урие> Да, ну КЕРС это был накопитель механической энергии. У нас все-таки рекуперация электрической энергии, но <урие> смысл тот же. Типа того, да? Не <урие> растратить, а вернуть обратно в систему и повторно использовать. Поэтому в этом случае тормозная система фрикционная используется как запасная и как дополнительная. То есть в случае, когда нужно тормозить более эффективно, то есть в случае экстренного торможения, мы действуем обе системы, и электродинамику, и фрикционные тормоза. По характеристикам мотора, то есть вот в этом маленьком, компактном габарите с весом в 14 кг, помещается в номинальном режиме 3,5 кВт, Мощности, а в максимальном режиме до 5 киловатт мощности суммарно. То есть мы получаем на байк 20 киловатт мощности на борту. При этом помним, что э, на самом деле мы тратим около 2 киловатт при движении в постоянном режиме. Ну, этот запас здесь раз нам нужен, просто чтобы эффективно разгоняться и ускоряться, чтобы логистика передвижения э, позволяла нам выдерживать тот интервал 2 секунды, который мы задаем как минимальный интервал безопасности слово говоря двигаясь с этим интервалом на юнибайке можно перевозить на системе легкой, легкой транспортной системе можно перевозить 7200 человек в час то есть в сутки это примерно 150 тысяч человек это на используя вот такие двухместные модули как юнибайк Пару слов о конструктиве. Наверное, интересно. Корпус это монокок. Э, Прям с языка сняли, это я и хотел спросить. у вас. Да. Э, то есть э, отсутствие э, стали алюминия. Это полностью пластиковый кузов. Э, э, остекление из поликарбоната, как мы говорили вчера, э, что дает в два раза меньше веса, в 20, 25 раз большую прочность. Чем стекло? Э, чем, да, силикатное стекло. Э, интерьер... Максимально мы постарались сделать дружелюбным и, и интересным и приятным человеком. Я смею напомнить тем, кто, или сообщить тем, кто не смотрел какой-нибудь наш предыдущий репортаж, что один наш самый крупный немецкий гость. Сказал, что наше качество лучше, чем у BMW и Мерседеса. Даже я не слышал работы. Без ложной скромности. Но замечательно. Мультимедийная система, которая в последующем, мы только что говорили, что при выходе из, рекре... из рекреационных зон, при выходе в транспортную систему, эти транспортные средства, развивая их электронную часть, они могут стать вашим индивидуальным помощником в рамках концепции Давайте. мобильности будущего. Постоим рядом с тем, о чем мы говорим. Да, в рамках концепции мобильного будущего. То есть это не ожидание юнибайка на станции, открывание двери вручную, потом там нужно сесть, выбрать, куда ехать. Вы это все будете делать заранее своим мобильным устройством умным. И просто, подходя к станции, уже будет подъезжать ваш юнибайк, распахивать дверь, брать вас на борт и везти туда, куда вы пожелали. Дота. Великолепно. Все то будущее, все эти футуристические предсказания, о которых нам рассказывает Сергей Анатольевич, я вижу, уже воплощаются со страшной силой. Да, то есть сохранение ваших личных настроек по удобству посадки, по микроклимату в салоне, по вашей любимой музыке, это будет ваш верный друг и помощник. Ходовая часть будет вам всегда подаваться вовремя и идеально настроенной, обслуженной, Правильно ли я понимаю? нужно думать э, о проведении ТО, э, ну, заездах на заправку. Только о цвете занавесочек, которые вы хотите повесить на эти поликарбонатные стекла. Типа того. Э, наверное, по небайку пока все. И последний экспонат, который обязательно стоит осветить. Вот это интересное транспортное средство, которое внешне можно... Сравнить с моделью, ибо масштабы совпадают, но на самом деле это не масштабная модель, это транспортное средство в его реальных габаритах, в реальных размерах. То есть это тоже промышленный образец, как я понимаю? Ну, это готовое транспортное средство, готовое уже к реализации в рамках проекта интеллектуальное ограждение. То есть это и охранный модуль, и транспортное средство? Ну, транспортное средство, но ну, потому что способно перемещаться. Ну, да, оно есть... содержит начинку, которая позволяет ему выступать в качестве охранного модуля. Но, в принципе, может перевозить, наверное, все, что угодно. Можно сказать и другими словами. В данной комплектации это охранный модуль, который напичкан электроникой, позволяющий ему обслуживать, охранять зону подлежащую, скажем так, хранению. немножко а вот тавтология. картинку, которую мы видим, вот какие-то там лица, как в да. или как хищники, Да, да. секунду. Но если не ставить эту электронику, то можно привести в транспортное средство, как мы говорили вчера, для перевозки мелких грузов на супер-супер легкой тр, супер, супер транспортной системы. По комплектации охранного модуля. Значит, еще раз, что такое? Это интеллекту... проект интеллектуального ограждение. Это охрана каких-то закрытых объектов, аэропортов, складов, ну чего угодно, каких-то конкретных территорий, либо, например, границ, в том числе границ государства. Я думаю, рынок здесь неисчерпаемый для этого продукта. Ну уже может более того, можно и объединить. Он может и охранять и перевозить. Может быть такое. Что установлено? Установлена система наблюдения. То есть это три видеокамеры. Видеокамера э, в обычном спектре поворотная на 360 градусов. Видеокамера ночного видения, но тоже в видимом спектре. И инфракрасная камера э, для ночного видения. Вот на экране, если мы взглянем, мы здесь показываем как раз-таки картинку, которую видит э, охранный модуль. Ну, в, в, в рамках выставки мы ее демонстрируем людям, в рамках работы охранного модуля. Для чего это нужно, расскажите. Информацию аккумулирует и передает в центр управления. Для чего нужно? Ну, к примеру, это мониторинг охраняемой территории. Если охранный модуль видит наличие какого-то объекта, который там не должно быть, он распознает этот объект. То есть система детекции опасности говорит э, системе, это кто? Это человек или не человек? Если это человек, это кто? Это там свой охранник или это лицо, не занесенное в базу данных? Вот То есть вижу, предполагаемо что, что там сейчас Бабурин, поэтому он его распознает и ничего в этой связи не предпринимает. Виктор все еще с нами. Да, примерно так. И вот я вас, кстати, вижу, и он точно так же реагирует. Значит, происходит дальше, что следующее: охранный модуль останавливается возле предполагаемого нарушителя, включается световая сигнализация, включается шумовая сигнализация о нарушении периметра и происходит вызов, то есть сообщение этой информации на центральный пульт управления, где уже оператором либо более э, умной системой происходит, э, принимается решение. Оператор либо более умная система, прекрасно звучит. Мы уже в далеком будущем. Соответственно, если это действительно нарушитель, происходит вызов службы реагирования, скажем так, которая моментально приезжает и ликвидирует там или делает что-то еще с этим нарушителем комплектации этого охранного модуля. У нас мы имеем 30 килограмм его собственной массы и можем добавить еще 30 килограмм полезной нагрузки. То есть, в принципе, чтобы никого не вызывать, сюда можно установить поражающие элементы. Да хоть электрошокер. какие, электрошокеры, да хоть огнестрельные. Да? Если это действительно серьезный объект и есть на то право, то мы можем предложить такую услугу э, заказчику. Для охранной границы во время военных действий наверняка это вполне реально. Вполне. Народу уже много, вас э, уже ждут. Спасибо большое, Андрей Дмитриевич, за такой прекрасный разговор. Трой Скайвей! Спасай планету!